Ну, говорит, да, а разум говорит, да. кого слушать? Очевидный, по-моему, ответ, кого слушать. Конечно, душу слушать. Как правило, это не разум, это говорит какая-нибудь мама, папа, какой-нибудь, не знаю, друг. То есть это чужие цели говорят. Просто когда э, мы маленькие, мы вот открыты на всех. Нам кажется, что все, что вот нам говорят, это правда. Вот. Это позволяет нам быстро учиться. Учиться речи, какие-то навыки социальные перенимать. Но вместе с этим мы перенимаем какие-то ненужные нам убеждения. И, конечно же, надо будет сделать инвентаризацию, чтобы этих конфликтов не было. Эти конфликты, кстати, они больше всего и жрут энергии, когда одна часть говорит «да», а вторая «нет». Я умная или красивая? Кто я вообще? А, кем не быть? Да. А кем хочется быть? Правильно, и то и то. Все. Новое убеждение. Я умная и красивая. Кому выгодно, чтобы вы были или той, или той? Тем, кто хотят вас использовать. Чтобы говорить. Вот ты вот просто умная, но некрасивая. И вы тогда начинаете зависеть от мне этого человека. И наоборот, красиво, ну, извини, с интеллектом у тебя, конечно, дорогая, но Самоутверждаются тогда за счет вас, скажем так. А если вы и то и то, а если еще круче, вы принимаете, что вы страшная дура, вы тогда становитесь неуязвимы. Ну, то есть никто вас не, не, не выйдет из равновесия. Ну, иногда бывают, да, да.